Dude, What are you? Рисуют танки и «Катюши», Летят во всю листка длину Снаряды толстые, как груши Рисуют мач. Рисуют мальчики бои, что и по счастью незнакомы, и берегут они свои огнем пропавшие бобы, рисуют мальчики бои, рисуют. Отсветил мир детей Да будет мир в глазах открытых О, Не разрушь и не убей Земле достаточно убитых Рисуют мальчики войну Рисуют мальчики войну Благодарю свою судьбу И тех, кто пал в последнем шаге За то, что пал Рисуют мальчики войну. Рисуют мальчики войну. Рисуют мальчики войну.